Скорпион. Так вот, по Скорпиону я бы мог сказать такую вещь, что настоящая, как бы, мистериальная такая картинка Скорпиона — это не столько Скорпион, как насекомое, а сколько орел, выходящий со сложенными крыльями из засохшего, скажем такого, ну, как бы, тела Скорпиона. То есть это образ перерождения, как бы, из э, такого насекомого, такого ну, с отрицательными э, э, ну, характеристиками такой птицу высокого полета становится этого фиксированного креста, особенно в Ветхом Завете, насколько я помню, там как Илья возносился, вот эти, Енох там, и, ну и так далее. То есть там, можно посчитать, там прямо так и написано, что четыре стороны света, человек, да, ну там, бык, лев, орел и человек. То есть там даже не скорпион, а как орел этот знак описан. И Любопытная еще одна вещь, потому что э, в современной астрологической традиции знаки войны – это два знака – овен и скорпион, то есть ими управляет Марс. Так вот вспомните, вот, например, римских легионеров, что они несли э, как символ какой птицы, э, у них был там, э, как это, стандарт или как это называть, вот, орел. То есть это образ, то есть это мифология, а они поклонялись там Марсу и Питеру. То есть у них это как бы это не просто пустой звук, это как бы типа как в современном например, в христианстве там аналог иконам или каким-то там святым мощам. Вот это нечто подобное такое было у времен, имело отношение ну, вот, с их, с их ну, античным мировозрением. Кстати, а, сейчас а... Соединенные Штаты. В общем -то, это тоже орел, кстати. Да, Майкл, а теперь посмотрите, в каких да. географических символах антарлы, э, то есть это повсеместное, я как раз к этому подвожу. Да. И обратите внимание, что эти страны, они именно с этими символами, там тема войны очень и очень исторически часто проигрывается. То есть именно исторически, то есть эти страны часто очень воюют, вовлекаются в какие-то но ну, вот эти конфликты и так далее, даже если уже Польшу сам, я ж не помню, 1938 году, он упал на Чехословакию, между прочим, когда Мюнхельский сговор был. Вот, и то, то есть, да, германская, Германия, орел там символ, помните, был? Да. То есть вот, куда ни пойти вот, то есть, получается, орел – это марсианский символ. То есть, это, и, и нам его подменили, потому что ну, в настоящее время, вообще, в астрологии много, эм, я бы так сказал, э, не столько белых пятен, хотя этого хватает, а сколько, я бы даже сказал, эзотерических диверсий, если как это можно выразиться, э, по, каких вот специально… Представляете, да, вы знаете откуда вообще откуда самого изначально все это дело пошло Значит, друг и соратник всевышнего ну опять же в некоторых конфессиях ведической концепции вишну это был гаруда это была огромнейшая птица которая да. носила, которая носила вишну и это символ могущества потому что сам гаруда как существо обладало огромными качествами и поскольку это был символ власти символ могущества соответственным образом в нашем мире мы знаем и гитлер он же полностью извратил лидическую концепцию являясь большим поклонником кстати и знаки которые он себе взял и свастику эту он себе взял Круговорот этот самый и две. Ну, вот там там часовой, против часовой. Да. Да. Ну, там, да. там целая история. Мы еще не будем даваться в эти детали, откуда это все пошло, потому что там есть очень много нюансов которые, кстати, неизвестные, Это все скрытая вещь, это все мистика. Ну, там специально в СС была организация такая, которая занималась поиском эзотерических артефактов и да. каких-то тайных знаний. Да, да, это это СС... был, да это был, мы об этом поговорим отдельно. Это отдельная программа, причем это даже не тема одной программы. Я когда-то делал такую, ну, какую-то часть, что ли, когда на живом радио, когда вел передачу, так вот, возвращаясь опять же к Орлу, вот оттуда пошло, вот от этого пошло, поскольку это могущество, это, ну, как бы надо быть там на вершине всего. Вот сегодня... Так это символ, да, да, да. Но он имеет отношение как раз, вот я хочу сказать, именно с вот Скорпиона, то есть это даже правильнее называть этот знак Орлом, а не Скорпионом. Вот, просто это даже называть, это знаете, вот когда, ну вот кто, что такое насекомое, скорпион, да, и что такое птица орел, разные вибрации, ну совершенно. Просто даже, даже человек даже представляет вот это насекомое, которое там э, ну, пуст, житель пустыни такой ядовитый, э, и горный горный горный горный орел, да, но совершенно угорожное. Да. да, это вибрации, это полет, это знаете как принизили. То есть мы сразу, когда говорим Скорпион, Сатурн, какая-то вот ассоциация с каким-то вот таким ядовитым, таким опасным, неприятным каким-то насекомым. Да, но как насчет того, что возвращаясь к астрологии, Сатурн находится чуть ли не в последнем градусе именно Скорпиона. То есть речь идет опять же о ядовитости каком-то. То есть Нет, опять ну, же. Да. Майкл, я просто, чтобы вот слушатели не было путаницы. я же работаю в тропическом зодиаке. В тропическом зодиаке Сатурн сейчас идет по стрельцу. Для чего, кстати, разница, если слушателям это интересно, вот почему две разные такие два взгляда из астрологических западный и восточный. <клёх> западный, западный сектор астрологический, это Янская такая астрология, которая больше исследует не вопросы, а Внешних событий, ну как бы, материального плана. План. И она э, отчитывается, то есть на все это вот, считается солнечного состояния весеннего. 12 знаков зодиака и там все, и так далее. А вот восточная астрология, она Неизвестно, чего отчитывается, там порядка шести вариантов в настоящее время есть, откуда вести счет спорят разные школы. Ну, принято как бы большинством, а ям что лохери, да, правильно, как бы я там, то есть это где-то 20, сколько там сейчас, 4 градуса где-то она... около идет... 24 градуса, да. да. А есть разные, и, кстати, аргументов, внятных аргументов, почему принимать надо за... Тучку отчет и на лохере, а не другого, скажем, автора тоже нет. Потому что он говорит одно, второй, другой говорит, что нет. На самом деле надо отчитывать от этого места, там была звезда, да, она погасла. И третий там говорит, что... Вот он, кстати, похоры. Непонятная, неясная, не И не как-то как, поверьте, потому что авторитету. Вот авторитет сказал, мы ему верим. Почему? Потому что такова традиция. Ну Извините, почему? почему это не научно? То а есть это как бы это не.. То есть надо всегда проверять. Ну, а... чтобы было приличным путем. Да, Поэтому но... Я... но тем не менее есть пересчеты, ведь пересчеты пересчитываются а, от сегодняшнего момента, то, что сегодня происходит, пересчитывается то, что было раньше. Так, таким образом делается. Эректификация ведь правильно от событий, когда узнаю. Ну, я не могу сказать, я вот сколько исследовал... У меня что же я скажем так, я изучал юридическую астрологию, я ни в коем случае не хочу противопоставлять ее к, скажем так, правильно сказать, синтерический знак, к тропическому зодиаку, вот, точнее, синтерический зодиакальный круг, который не неподвижный, к тому подвижному, который в Западность работает, торпический уже. Я наоборот в дебатах говорят, что это два разных взгляда да, на одну проблему. И просто, исторически возможно, тот, который... Э, восточная э, стратегическая мысль, которым занимается он, э, может умышленно закрыть сейчас да, человечество, в принципе информации, э, чтобы человечество не навредило. Э, то есть, он, возможно, когда придет время, какие-то источники будут, либо носители знаний появятся, которые дадут человечеству внимание вот в астрологии в полном ее красоте и объеме. Но на настоящий момент, вот с теми вопросами, с которыми мне обращаются клиенты, клиенты и так далее, техники тропического зодиака более внятно дают ответы и каким я клиенту и понятно понятно и понятно скажем так чем э, вот, те техники которые описываются ведически ну я не хочу себя знатоком называть я говорю настолько насколько я изучил я изучал так по книжкам я сразу хочу сказать не в школе никакой ведической астрологии не, не учился э, ну, может это еще впереди но вот просто говорю к тому, что меня вывело вот на эту скажем так астрологическую да, дорогие друзья я хочу напомнить о том что мы находимся в центре сангейс меня зовут майкл мелихов руководитель центра и мы беседуем с профессиональным астрологом и руководитель астрологической школы андреем бухариным и мы просто беседуем у нас формат сегодня беседы но есть мнение мнение профессиональных людей о том что несмотря на разные точки зрения и вот сегодня тема как бы тема ну комбинации двух подходов действительно западного восточного ведической астрологии западной астрологии о том что было бы неплохо привлечь к участию в этих передачах других астрологов как западных так и восточных и вот мы планируем Совсем скоро, а конкретно уже в этот четверг. Я надеюсь, что мы протестируем, у нас не будет вот этих технических неполадок. И в эфире. Лучше начать после затмений вообще, было бы, если так, такой хороший проект. А, сейчас мы... Бы... а мы не будем а... ничего такого серьезного, мы познакомимся. Мы обозначим. Можешь... Да, мы обозначим. Можешь... Нет, вы против? Вы против? Если вы против, то мы не будем. Я не против, я просто говорю, что если начинать что-то, то лучше после затмения. Хорошо. Хорошо. Друзья, Дорогие, Дорогие друзья, у нас сегодня только понедельник. У нас есть время как до затмения, так и после затмения. Мы следите за нашими публикациями, анонсами. То есть мы объявим, когда мы встретимся. И мы, так сказать, я соединяю в одной комнате виртуальной Андрея Бухарина, Василина Мицкевича, ну и, может быть, еще кого-то. Так что это будет интересно. По поводу того, что опять же, вот эта физическая система, ведическая астрология и западная астрология, ну, лично меня, вот лично меня, да, побывавшего там и изучавшего там какие-то определенные науки, меня интересует, где находится нечто неосязаемое, нечто нематериальное, которое называется душой или духом, во всем во всех. Вопросах, которые рассматриваются в астрологии. То есть то, что вы сейчас озвучили э, вашим клиентам понятно, и понятно вот, отвечает на многие вопросы, это на вопросы, элементарно возникающие у любого человека, э, поскольку мы себя ассоциируем как с материальным телом. Мы себя никак не ассоциируем с душой, это уже относится к религии, это относится к чему-то совсем, э, совсем другому. И мы, кстати, это не будем делать. Но тем не менее, надо нельзя забывать о том, что есть такие понятия, верю, не верю. Это наше право, наше дело. Ну вот этих вопросов мы будем касаться, если вы не возражаете. Ну о чем? Я думаю, радиослушателям будет интересно на эту тему. Я да, думаю, что послушать. да. Дорогие друзья, обращаюсь к вам. Значит, ну то, что я вижу вот у меня на другом компьютере чат чат чат показан мы сейчас ведем в формате skype а к сожалению google hangout идет в конфликт со скайпом, поэтому как-то не получилось как раз вот по этому hangout лучше после затмения начать потому что оно как раз вот и не дается нам уже не первый день пока мы в этой фазе ну, что там начать, мне кажется. Как может раз 28-го. Может, 28 может а быть, потом... это не дается только мне. Поскольку я как-то где-то что-то, как-то что-то понимаю, но я один не могу но делать. там фатальные ошибки какие-то. Ссылку вы мне даете, а она там пишет ошибка, не открывается. Значит, какие-то высшие силы препятствия. То есть мы все делаем правильно, а оно, скажем, запрет дает. Значит, не вот, надо. Пока видите, туда. дорогие друзья, это лишний раз говорит о том, что нам подают знаки о том, что ну, или рано, или нельзя, поэтому мы следуем, мы следуем знакам, да, правильно? Андрей, да. хорошо, у нас время подходит к концу нашего пролетел час, да, да. час пролетел, без сомнения. Что бы вы хотели порекомендовать нашим радиослушателям? Я только хочу напомнить о том, что вы и сами об этом говорили, я правильно ли я это освещаю еще раз, о том, что вам ближе почему-то, вы сейчас еще раз повторите, что происходит на территории, скажем, Соединенных Штатов, чем то, что на территории России, поскольку, поскольку вам слово. Ну, во-первых, я не так бы это описал бы немножко. Почему нет, мне для России близка гораздо больше, чем Соединенные Штаты здесь, Америки? Не но, в плане а здесь, патриотизма, нет. Здесь уже как мне я много чего рассказал сказать. и много чего, скажем так, озвучиваю непублично по ряду причин, потому что те события, которые ну, вообще сейчас разве, с этим связаны пролетием и прочим, и таким, скажем, астрологом он я что-то не очень у себя на эту роль как бы хочется мне этим быть, хотя, э, может, жизнь так и ставит э, в эти рамки. Но Соединенные Штаты Америки, ну просто Соединенные Штаты Америки по астрокартографическим линиям э, у меня хорошие линии проходят, поэтому мне прогнозы удаются э, там. Э, я лучше, имел в да, да, не потому что, э, вот ну, так, такова судьба просто. И вот Майкл сам из Соединенных Штатов, они, они из Германии там или откуда-то. Потому что у меня знакомые все по всему миру есть. Но ну, вот именно притягиваются, скажем, такие вот партнерские проекты из Соединенных Штатов. К, почему? Потому что по судьбе у каждого человека, у каждого без исключения на земле есть места, где ему опасно для жизни, где наоборот его ждет профессиональное признание, где э, его опубликуют в прессе, где он женится, где он может развести смогу поговорить и так далее. И поэтому.. Э, надо просто знать, это как, знаете, как география. Вот мы знаем, здесь яма, а здесь дорога, правильно? Вот мы же лучше по дороге пойти, чем там по яме какой-то по болоту. А, поэтому в Соединенных Штатах Америки, ну, такова судьба небесная, такая, скажем программа у меня, что у меня там, мне, мне легче удаются прогнозы. <laughs> вот да, дорогие, вот. дорогие друзья, вы не поймите приоритетно мои слова о том, что ближе Соединенные Штаты. Нет, в плане астрологическом, естественно. Потому да, что там, мы сейчас стараюсь не говорим, да. Бум, бум, бум, Несмотря бум, на то, бум, что, бум, что бум, я проживаю бум. 25 лет в Соединенных Штатах, это не значит, что я американец, и я следую... Нет, абсолютно. Я езжу Пять с удовольствием. Может быть, не, не, не в этом русском. плане, не в этом плане. Я родился в России, и я принадлежу там, душу и сделаю там. Но дух, дух, опять же, душа может быть в другом месте находиться. Это же не, не время, не расстояние, тут нету этих таких параметров. Давайте мы все-таки перейдем больше к прогнозам. Да? Вот прогнозы, тем не менее, какие прогнозы благоприятны, какие неблагоприятные, ну как минимум до конца месяца. Ну, я уже озвучивал это, что в целом, я говорю, месяц он будет по наработающий от вот стабильности кризиса идти. Это мое мнение. Причем март месяц. Еще веселее будет, чем вот этот месяц, потому что в марте конфликтные планетные аспекты, есть Уран, Юпитер с Ураном Плутоном, там квадрат. Еще интересно тем, что там разворачивается Венера в ретрофазе. Так вот, там она уже разворачивается, это 4 марта, но в, в транзитную петлю термин есть транзитная петля то есть когда планета идет между определенными градусами сначала в директной фазе потом разворачивается в ретроградный потом опять разворачивается опять в директный она уже вошла и уже сейчас все мы уже все, причем входим в орбиту события имеющих отношение к теме Венера. Венера ⁇ это любовь, деньги, если так, по-простому. То есть это э, в марте месяце, ну э, и ближе к марту месяцу, будут э, события из прошлого, какие-то, возможно, партнеры могут появиться, ну, скажем там, с кем были какие-либо отношения там, по теме любви, либо денег когда-то в прошлом, и они остались незавершенными, то есть, как, то есть как из прошлого возвращаются, люди появляются в нашей жизни и мы как-то завершаем эти отношения, с чем в прошлом часто э, на ретрофазе люди расходятся. То есть Венера именно, когда вот если какие-то накаленные такие отношения партнерские, то ретрофаза, она, Венера, она длится, кстати, с 4 марта по 15 апреля, полтора месяца. Да, то есть это период такой вот испытаний на прочность любви, когда мы. Это, кстати, период, когда нежелательно первый раз, кто, ну, особенно это замуж, то есть свадьбу проводить в эти периоды. То есть это считается, что на ретроградной Венере один из показателей к запрету. Вот. Хотя в моей практике были случаи, когда люди разошлись. А потом опять поженились на ретроградной фазе, до сих пор живут, то есть на ретроградной фазе Венеры, но здесь как раз случай в том, что это как бы одни и те же персоны, и они как бы, у них возврат был опять к, к старым отношениям, то есть да, это можно, это возможно так и... Как исключение есть, но обычно -то женятся -то не вот так, что как бы, второй раз между собой, а ну, как бы новая семья образуется. Вот новая семья семью образовывать на ретроградной фазе не рекомендовано. Лучше потерпеть немножко и позже, там, когда настанет прямое движение. Вот это, скажем так, максимально... что чем ближе к, к концу месяца, тем больше вероятность э, в некоторых странах смены власти неожиданной по тему сценария, как бы был весной 2014 года на Украине. Весной, как каких странах? Не буду озвучивать. Понятно. Посмотрим, поживем, в каких это может быть. Да. Понятно. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Мы благодарим вас, о том, что вы были с нами. Я вижу, есть люди, которые наблюдают. Я не знаю, правда, есть ли изображение, но есть звук. Поскольку иначе бы людей не было бы в чате. Изображение будет у нас на камере, поскольку мы снимаем. Изображение будет на компьютере, поскольку там тоже идет запись. А, ну, что-то мы скомбинируем. Короче говоря, Андрея Бухарина вы увидите во всей красе. Да я ладно. Я соответствую. <с еще <с пытаюсь, точнее. А, дорогие друзья, я хочу <с вот сказать о чем вот эти все рекомендации, которые особенно последние, которые были Андрея Бухарина, это рекомендации понятно общие существует сегодня существует, скажем, прогноз вот как сегодня на сегодня мы сейчас не будем это дискутировать, но я был неоднократно в Индии и общался с людьми с очень серьезными астрологами которые являются у них есть наследие пришедшие за несколько тысяч лет тому назад. Да, — не... знания. Другое дело. — мы сейчас не об этом говорим, но они периодически приедут в Гималайи. Это не афишируется. И они, ну, скажем так, там в некоторых местах есть канал, прямой есть канал, соединение, ну, будем называть это все Акаши. Акаши — это слой эфира, где хранится вся информация. Они берут эту информацию, которая может быть дальше. О чем идет речь? То есть общая рекомендация, а не общая, скажем, жениться, разводиться в этот период ретроградной Венеры, как сказал Андрей Бухарин, не следует к примеру, но у каждого человека есть свои личные конкретные циклы, и вот в том канале, который мы планируем сделать с уважаемыми астрологами, какие-то вещи не будут открыты для... Общего пользования они будут закрыты, поскольку те люди, которые захотят туда прийти, в этот канал, они могут задавать свои конкретные частные вопросы, и мы об этом будем говорить. То есть у нас мы идем в развитии, мы идем по пути эволюции, познания. познания. Ну, я хочу сказать, да. можно, Майкл, добавить, да, я хочу, во-первых, первую точку добавить, что про Гималайи, что это как раз и, возможно, и объясняет, что для профанов, так называемых, да, для, ну, для нас, кто в миру живет таких, дать настоящее знание в настоящее время опасно для человечества. Поэтому дают вот тот обрезанный вариант, который дают с которыми вот, мы там, пытаемся что-то объяснить, какие-то, что можем объяснить. А, возможно, часть, действительно, таких ну, аналогов, там, брахманов, там, волхов, они имеют знания вот эти, и, возможно, где-то там Гималаях и живут, ну, к примеру, я не знаю, честно говоря, но я это допускаю, мысль, вот там какие-то знания просто обязаны быть, потому что есть такая, как в организме, где-то вот, скажем так, архив, Скажем, на, ну, как бы, идеального э, чего-либо, с, с которого потом копии идут, распространяется информация. И второй вариант, вот по этой теме тоже согласен, что нельзя давать вот такие знания, ну, скажем так, э, кому хочешь. То есть, если э, это просто по принципу, как не навреди, э, то есть, кто желает, ради бога, можно, вот, как видят того же, типа, что такого вот сделать эзотерического вот и там э, ну, скажу так эти знания каким-то образом соприкасаться с ним ну я вот, как бы, вот аналогию такую параллель видел в да. этом совершенно замечательно вот поэтому у нас все еще впереди пишите мы будем очень рады вашим вопросам мы будем рады вашим замечаниям комментариям ну желательно по теме а нравится не нравится ну это дело такое. Это личные предпочтения. Желательно негативные какие-то эмоции, низкие вибрации. Иначе вот получим то, то чего мы можем получить. Спасибо большое, дорогие друзья, за ваше внимание. Спасибо, Андрей Бухарин, за интересную беседу. Ну да. И будем общаться, будем общаться. Да, удачи вам всем, здоровья, счастья. Помните, что месяц затмений – это месяц, когда очень хорошо, я напоминаю, исправлять прошлое. Вот не столько начинать новое, сколько вот, ну, я так рекомендую. Вот, конечно, у него очень, может быть, своя точка зрения, но вот, лучше корректировать ошибки прошлого после затмения. Видно? Да, все. Спасибо.